Так, сегодня я покажу, как я делаю грядки. Вот у нас уже здесь есть готовые. Даже уже первые всходы пошли. Но они, конечно, не сильно ровные, но все равно быстро и легко их можно сделать. Где-то у нас длина примерно получается 10 метров грядки. Вот сейчас покажу. Значит, у нас есть две палки натянутым шпагатом вот. специальные грабли на граблях у нас есть отметка ширина грядки вот сейчас вот мы все отстреляли натянули здесь у нас будут огурцы все и пошли по земле сначала протопчем тропинку Вот Почти протоптали. Ну, все, сейчас надо откидывать землю вот так вот, бортики я делаю. Откидываю. С одной, с другой стороны. Вот так вот, ногами. И все. Потом еще раз пройтись, утоптать тропинку. И все готово. Сейчас вот в одну сторону пройду потом в другую иногда сразу на две стороны раскидываю вот так вот это вот так сейчас покажу доделаю Вот. Ну, маленько уже получается. Вот это вот, значит, у нас будет одна грядка, и вот здесь вторая. Там я просто пройдусь, вот здесь вот, и сделаю тропиночку. Все, теперь вот эту вот подсыпем ногами. Все, готово. Дальше мы получается переставляем Грабли, два колышка нах наших переставляем и делаем еще одну. Вот так я вот делал он там. Переставлял, переставлял. Я всегда вот так ногами насыпаю бортики. Потом граблями в центре разровнять и все. Ну и все. Последний раз проходимся. И получается у нас одна грядка готова. И одна сторона другой грядки. Ну, вот собственно и все. Что я хотел показать. Вот получается примерно так вот.